значит начинаем всем добрый вечер всех с новым годом с новой надеждой здоровья всем крепчайшего мирного неба ну и чтобы как-то человечество удачно поборолось с этой пандемией, и мы возлагавшие и возлагающие надежды на этот сезон как-то могли, как-то они оправдались. О чем я хотел бы сегодня поговорить, ну так как вступление для разогрева мыслей, все чаще стали о щавелевой кислоте поговаривать как такой более щадящий щадящим способе обработки ворова вспомнили про четырехкратную обработку, как это было при Союзе. Я еще застал эти рекомендации на протяжении всего активного сезона, после каждой качки почему рекомендовалась трехкратная, рекомендовалось сейчас я слышу, четырехкратная. Была надежда, в общем, утверждение было такое, что сам ворова, мы часто об этом вспоминаем в разговоре про воротос, что сам ворова, выходя из очередной ячейки, вернее, из ячейки, где она родилась, самка, катается на взрослой особи, где-то 4-6 дней, проходя там дозревание. Ну и если логически подойти к обработке, то вроде как да, 21 день инкубационный период полностью охвачивается, если 3-4 раза с интервалом где-то в 6 дней. Получается, что вроде как мы должны перекрыть полностью миграцию всего клеща из ячейки в ячейку, этими обработками ну получается не получается либо тогда клещ такой был направление или линия клеща может была такая хотя я сомневаюсь все равно инстинкт самосохранения брал должен взять верх и скорее всего не было и тогда этого почему и обработки таким способом ворова могли быть неэффективны сейчас тоже взяли за эту тему потому что все чаще слышно о возвратах и меда и прополиса и воска там флувалинат нашли там флувометрин там аметрас поэтому больше лицом повернулись к органике но есть одно но. В 2012 году Апеславие в Польше выступал профессор ветеринарной медицины из какой-то европейской страны, сейчас не помню. И он сделал акцент на том, чтобы раствор щавелевой кислоты, если кто применяет его как акарецит, был охлажденный. Ну и увязал это с тем, чтобы пары, то есть как можно меньше создать испарение внутри клуба. И вдыхая в себя этот воздух, пчела минимум взяла через трахейную систему в гемолимфу отравы, этой, щавлевой кислоты. Ну, как бы там ни было, и обрабатывали мы на протяжении всего активного сезона, прошлые годы, еще те 80-е, я помню, может, это оправдывалось и меньше было вреда. Почему меньше? Потому что это было лето, шла смена поколений, и, возможно, как-то оно... Не так сказывалось на биоресурсах, на продолжительности жизни. В конце мы обрабатывали уже термокамеры, аметра затем появился. Но сейчас, в связи с потеплением и длительным потеплением именно в осенний период, пчеловоды сконцентрировали всю обработку, всю борьбу с клещом именно на этот период. А вот здесь уже но. Если на протяжении активного сезона обрабатывая там была компенсация свежими генерациями, свежим поколением, ну, которые не подвергались обработке, и они должны были по стойкости выше, то сейчас, вот в осенний период, когда обрабатывают... Ну не пускай не всю, но где-то половину пчелы попадает зимующий под вот эту вот интенсивную обработку. Пчеловоды с весны раскачивались, то забыли, то на овось. Среди лета весна некогда, там нужно было формировать семьи для того, чтобы подготовить первым товарным медоносом, удержать семьи от роения, не до клеща. Затем, в середину лета, нужно уже готовиться к окончанию сезона к главному взятку. После главного взятка вы выбрали мы тот конвейер, какой был в сезоне по товару. Теперь мы вспоминаем, что нужно пчелу пустить еще и с минимальной заключенностью в зиму. Ну и здесь уже пчеловод отдается свободу, полной свободе действий, благо в распоряжении препаратов каких хочешь, и полоски разных отравляющих веществ, и амитраз и пушки, и начинаем мы обрабатывать. Так вот, когда щавлевая кислота применяется в осенних обработках, то здесь уже многократность, не думайте, что даст такой эффект, как и в летний период. Если кто пользовался или пользуется щавели высотой, двухпроцентным раствором, имеется в виду водный раствор, вы возьмите этот двухпроцентный раствор и у себя на раковину вылетите Я когда вылил, когда однажды остаток обрабатывал семьи, и осталось, остался раствор. И вылил на те места, где не мог ничем никогда отмыть, никакими моющими, никакими стирающими. Вылил этот раствор, прихожу через время, смотрю, раковина как новая. А теперь представим, если это попадает внутрь пчелы. Почему я категорически противник сахарного сиропа со щавелевой кислотой? Ну не может пчела не взять его в хоботком в медовый зобик. Соответственно, пойдет оно по всему, по всей пищеварительной системе, конечно же, доберется до эмолимфы. Так что, кто применяет щавелевую кислоту, пожалуйста, имейте в виду, что это тоже не мед для пчелы. И особенно, когда мы обрабатываем осенью пчела, идущая в зиму, подвергать его вот такой вот интенсивной обработке любым окорицидам, любым. Возвращаемся назад. Нужно весь сезон активный проводить всевозможные мероприятия, чтобы не дать клещу накопиться. Сбить этот титр заклещенности до минимума. Вот тогда уже это будет выглядеть после главного взятка осенью как контрольный выстрел. Но не делать это в конце лета, как начальный выстрел, средний и контрольный. Не забываем, что пчеле это зимовать, и ее биоресурс будет всецело зависеть от того, насколько мы проявим такую вот агрессию. Ну, в общем, так, как для, для начала беседы нашей. Я эту тему затронул, потому что на сегодняшний день, как бы мы ни хотели, какими универсальными средствами не пользовались, но почему-то Воротоз не попускает нас в своей активности, интенсивности, и становится все опаснее по своему присутствию. Я уже Неоднократно говорил, он за собой еще тянет и воз вирусов в физиологию пчелы. Так, ну будем обсуждать, как мы планируем начать сезон. Дозимовать, конечно, желание у всех одинаково равнозначное, максимально полноценно. Перезимовать, встретить дружно облет и запускать пасеки на.. Активное развитие, с чего и начнем мы следующее наше общение по Zoom. Там будет презентация, вторая часть. И попрошу сразу, пока не забыл, если есть здесь слушатели и участники Zoom, не заходите раньше времени. Почему у нас Zoom сорвался на пол презентации? Потому что зашли на час раньше, не успели не успел администратор среагировать, потому что тоже на ходу учимся. И мы выбрали этот лимит времени, поэтому так получилось у нас такая скомканная презентация в Zoom. Пожалуйста, перед самым временем, положенным в 8 часов, там за 10 минут, подключайтесь, администратор вас активирует, и будем общаться. Ну, а сейчас слушаем у кого что, наболело или есть, может прокомментировать то, что я сейчас озвучил вначале по щавелевой кислоте. Да, здравствуйте, Владимир Игоревич. А вот по щавельной кислоте скажите у меня два вопроса, Александр Краснодарский. А кофероз, как мы не подхватим ли этими обработками? Я, например, при СССР их, мы работали брызгивали рамки аскофероз подхватил на ура до сих пор его боюсь эту щавельную кислоту есть ну подскажите да что как, это, как, как и второй вопрос как э, летом обрабатывать какое время сколько раз вот этим двухпроцентной щавелькой если Вернуться назад, раз мы уже вспомнили те старые свои обработки, вернее, те периоды, рекомендации тех времен, еще советских, многие начинали именно с того периода. Рекомендация была трехкратная обработка после качки, причем не один раз на протяжении лета. Трехкратная и рекомендация была из росинки 5-7 качков, достается рамка, ну все мы знаем, кто помнит, и снизу по рамке, чтобы не сверху, потому что э, угол наклона ячейки 7 градусов, и снизу от нижнего бруска давать эти распылители, то есть, ну понятно, из росинки, чтобы как можно меньше попало в открытый расплод. Ну, тогда уже вроде как было, было опасение, что, ну, даже и если не аскосфероз, то все равно нежелательно попадание открытого на открытый расплод паров, этих распыляющих водных паров щавлевой кислоты. Но на сегодняшний день Аскосфероз. аскосферозу дали, ну я не знаю, может такой другой статус его определения, что это не совсем болезнь. Не знаю, как получилось Александру вас по тем временам с аскосферозом и не совпадение ли, и пробовали, может вы позже обрабатывать чайную кислоту или нет. Но аскосфероз, аскосферапис, пчела каждый день приносит с пыльцой в семью. Каждый день. Его везде полно этого возбудителя, этих спор. Если семья имеет нормальную иммунную систему, никогда семья аскосферозом не заболеет. Это как индикатор, аскосфероз как индикатор общего ослабления иммунитета семьи как сверхорганизма. Об этом говорил еще Хмара, об этом говорили наши современные ветеринарные светила, в частности по Украине, что аскосфероз это не болезнь. Это индикатор предела энергетических растрат и подрыв иммунной системы, общего Общей иммунной системы пчелина семьи как сверхорганизма, не особей отдельных. И если вы наблюдали, то первые, появляются, первые очаги появляются в трутневом расплоде. Это еще пока не болезнь, аскосфероз, но сигнал того, что уже семья на пределе своих энергетических возможностей. Никакого расширения в этот период, а тем более в расплодную часть не вмешиваться. Часто сокращают гнезда, дать возможность живой массе пчелы обслужить этот расплод. Болезнь не проявится. Если же мы продолжим расширение гнезда, и как правило вмешиваемся в расплод, разрываем, охлаждаем его, Недокормленная личинка недобогретая – первопричина появления всех болезней расплода, причем серьезных. Я не, за, не говорю уже за аскосфероз. Давали, сколько, да вот постоянно эта тема обсуждается, брали из заболевшей семьи, пораженной аскосферозом, брали рамку. Причем поражение было больше 50%. Помещали в здоровую семью, вычищали, откладывали яйца, матки, пчелы воспитывали. Никакого возобновления болезни в этой семье здоровой не наблюдалось. Поэтому не могу сказать. Пускай это будет мое мнение, но оно основывается на утверждении ветеринарных специалистов. Мне проще с этим согласиться, вернее, я так, как вот между двух огней, и тем утверждением, и вот вашим опасением, что при обработке открытого расплода может появиться асхосфероз. Не совпадение ли это? И промониторьте ситуацию, как у вас выглядело развитие семей в тот период, когда вы обрабатывали? Потому что у меня такого нет. Почему я говорю между двух огней стою? Я обрабатываю в отсутствии расплода вообще. А тем более открытого. Так что ничего не могу сказать вам утешительного. Но больше склоняюсь к тому, что никаких вмешательств весной в расплодную часть гнезда. Даже если первое поколение вот как я наблюдаю я сам делаю так и наблюдаю как у меня ребята знакомые вышло первое поколение даже если лежак отодвигает к теплой стенке полностью все гнездо продвигает к стенке заполняет до комплекта оставшуюся часть рамками медовые малометки там суш и все это будет намного эффективней по сохранности микроклимата в семье, чем мы поставим заставную доску на середине. Но мешаемся в расплод. Ну, конечно же, мы вмешаемся, потому что нам нужно сбить раение, а тут первоцветы наступают уже на пятки. Конечно же, мы вмешаемся в расплодную часть, и вмешаемся не кормовыми рамками, как правило, а вмешаемся с сушью, потому что нам нужен расплод. А корма пускай стоят там, вот за заставной. Мы сушь поставим. И вот по болезням хорошо затронули эту тему. Когда у кого-то появляется проблема расплода, гнильцовые, скосферозы, я всегда спрашиваю, у тебя крайняя медовая резервная рамка, кровящая расплодную часть гнезда. В каком состоянии? Наполовину расплод. Все, если у вас крайняя медовая рамка, это как закрома в семье, там уже есть расплод, значит, центральные рамки у вас торхтят. Они расплодные, да, но там ни капли нет меда по уголкам. Вот это уже караул. Поэтому старайтесь за этим следить и не расширять вот такими вот э, авральными способами семьи во избежание раения и с целью получения первых товарных медоносов, чтобы семья была, то есть меда, меда с первых медоносов, чтобы семья не зараилась. Чревато последствиями. Если семья заболеет, не дай бог то там не захочешь ни, ни с акации меда, ни другого. Каждый знает, как психологически это бьет по, по нервам человоду, если семья болеет. Тяжело переносится. Поэтому вот вам по аскосферозу такой вот мой вердикт. И вообще из этого вытекающие остальные болезни расхода. Оставьте семье возможность микроклимат создавать самому, как положено, сколько у них хватает живой массы. Так, ну не знаю, получилось ли убедительно, но по-другому не скажу, потому что постоянно я говорю одно и то же, что касается аскоцироза. Да. да, понял, спасибо, Владимир Ильич. А второй вопрос будет убедительно, если вы не ответили. Когда обрабатывать летом щавельной кислотой в 2%, после акации добиться, закрыть расплод, как вы посоветуете? Вот этот период после акации как раз происходит большое скопление клеща. И в этот момент, конечно, всегда все... Его издеваем и уносим его на осень. Когда я занимался ну, в медовом направлении и в середине 80-х, 80 первые обработки были щавлей кислотой именно после получения вакации вот, в, в данный момент. После получения, причем каждого товарного меда, рекомендация была трехкратная обработка щавелевой кислотой двухпроцентным раствором. Вот у вас в данный момент вы говорите о кассе. Откачали и обработали. Сейчас трехкратно двухпроцентным раствором с интервалом в 5-7 дней. Ну, всем рекомендовалось, чтобы 21 день захватить. Не знаю, как это будет выглядеть сегодня, а сегодня может выглядеть хорошо, если вы попробуете вмеш... вмешаться изоляцией матки кратковременной. Вот на период цветения акации. И по товару получится лучше. И вы можете создать пробел расплодный. То есть ухватить эту серединку, когда у вас печатного расплода уже не будет от того периода, когда матка первый раз села до запечатывания, то есть закрытие в изолятор. А затем, когда с изолятора выпускаете, у вас будет открытый расплод, но еще не будет печатного после второй активности ее. И в этот момент вся, весь клещ, который в семье есть, накопился. Да, мы часто зеваем вот этот период. Клещ тоже максимально интенсивно бросается на размножение. И его нужно любой ценой постараться... В этот период сбить каким-то способом. То ли строительные рамки это будут, то ли создают отводки. Было еще в советское время, я помню, рекомендации создавали специальные отводки. Тоже знали, клещ страху нагнал, нужно как-то его снизить. На протяжении активного сезона, потому что уже осенние обработки могли быть ненужны по причине слета семей. Вот поэтому и акцент делался на максимальную, максимальное снижение его на протяжении активного сезона. И как раз эпицентр, куда нужно было ударить, это преподало на акацию. Самый активный период, ну, это пик размножения. Это уже кульминация развития семей. Ну, соответственно, и клещ не дремал размножаться. Так что вот так вот, ну, по-другому не получится. Если изолятор попробуйте хотя бы на нескольких семьях сделать вот такой вакуум для самки-воро, некуда ей деваться, значит, получится максимальная эффективность. Ну, тогда уже контрольный выстрел, будет выглядеть намного щадящим по окончанию сезона.